Иду, как много прохожих, сколько их И каждый спешит к своим делам Конечно, хороших к своим друзьям К заботам своим Может, рядом, может, навстречу Ты идешь, судьба и любовь Я пройду, тебя не замечу Но я знаю Встретимся вновь. Годом позже или же раньше он придет в тот радостный час, И тогда друг другу мы скажем все слова. Живущие власть, конечно, жаль, снова потеря, день любви, взаимной любви. И все же я удачи, уверены, Все дави и вновь себя Снова потеря, день любви, взаимной любви, и все же я в уверен. Селяви и вновь селяви.